бисмиллах ассаламу алейкум и баракатух сегодня на этом уроке мы пройдем с вами новую букву ее называют буква нун буква нун на нанину, ну на не ну ну альхамду алямин вассалату ассаламу аля ашрафи ламбия и вальмур салин аля на бийина аля на Набий как раз начинается на эту букву. Нун. Аля Набийина. Мухаммад. Саллаллаху алейхи. валя, ва алихи. Ва асхабихи. Аджмаин. Как раз на не заканчивается слово. Аджмаин. Итак, буква Нун. Нун. Буква Нун. Нахля. Нахля. нахля" Пальма. Нахля. Буква «Нун». Смотрим, как пишется буква «Нун». Верхняя часть у нее над строчкой, а нижней – под строчку. Вот верхняя часть у нее над строчкой. Итак, вот такой вот котелок и наверху точечка. И наверху точечка. Еще раз. Она отличается от буквы «Ба». «Ба», как мы проходили, точка внизу под этим котелком. А у буквы «Нун» Над котелком. Над вот этим котелком. Это буква НУН. Нахля. Нахля. Пальма. Нахля. Если скажем Нахля. Нахля. Это будет уже пчела. А Нахля. Это пальма. Итак. НУН. С ФАТХАЙНА. НА. НА. НА. НА. «на», «на», «на». Буква НУН и ФАТХА. НА. Например, НАДЖМА. НАДЖМА. НАДЖМА. НАДЖМА это звезда. НАДЖМА. Морская звезда. В небе звезда. Или просто звездочка. НАДЖМА. Звезды на погонах. У военных. НАДЖМА. НАДЖМА. Морская звездочка. НАДЖМА. НАДЖМА ТОЛЬ БАХАР. Морская звезда. Наджма. Запомните это слово. Наджма. Дальше. О, здесь сыр и весы. Сыр по-арабски джубн. Джубн. Джубн. Джубн. А весы вы уже знаете по прошлому уроку. Мизан. Мизан. Как раз и в слове джубн в конце буква нун. И в слове мизан в конце буква нун. Джубан и мизан. Нун с ни. Нун с ни. Ни. Ни. И мы говорим. Джубан. Аля. Аля. Ми аля -ль мизани. Аля мизани Аля мизани да? Мизани. На. весах. Сыр на весах. Джубан. Сыр на весах. Аля Альмизани. Аля Альмизани. Так, дальше. Много звезд. Когда мы говорим много звезд, получается Нуджум. «Ан -нуджум». Давайте напишем. Аннуджуму. Аннуджуму. Много звездочек. Аннуджуму. Наджматун. Была звезда. Аннуджуму. Много звезд. Нун. домой Ну. Ну. Нун с домайну, ну. Нун с сукуном. Нун с сукуном. И нарисован хлопок. Хлопок, из которого вату делают, из которого хлопчата бумажные делают ткани, а потом шьют из них футболки, рубашки, брюки, камисы. Аль-кутан. Кутан. Кутан. Кутан. Давайте напишем это слово. Кутан. Хутон. Есть. Хутон это хлопок. Нахля, нахля, нахля. Мы сказали, это пальма. Нахля. Нун фатха. На. На. На. Нахля. Нун с домой. Ну. Например, Атину. Атину. Атину. Инжир. Атину. А, например... Нон скязры, давайте как в вояти есть, ватини, ватини, ватини, вас Ага, на нон скязры заканчивается слово. Каска строительная, которую носит Мухандис, Мухандис, Мухандис, инженер, Мухандис. Мухандис, нон с сукуном, нон, н, н, мы читаем, н. Мухандис, мухандис. Мухандис, нон с сукуном. Мухандис инженер, строитель. Так, нон с касрой ни, нон с фатхайна, на ни, нон с ну, на ну. нон с сукуном, нон. Нахля, нахля. НА, НИ, НУ, НУН соединяется в обе стороны. НУН соединяется в обе стороны. Запомните, она отличается от буквы БА, то, что точка наверху, а у УБА внизу. Соединяется в обе стороны. Влево, вправо, влево, вправо. Смотрим, что получается. НУН. НУН. ХАРФ НУН. ХАРФ НУН. Буква НУН. Итак, НУН. Самостоятельная буква. НАХЛЯ. НАХЛЯ. НУН. В начале слова. НУН. В серединке слова. НУН. В конце слова. Нун самостоятельное. Нун в начале слова. Нун в серединке слова. И нун в конце слова. Нун в начале дает соединение влево. Нун в серединке соединяется и влево, и вправо. И нун в конце соединяется вправо. Баракаллау фикум. Ваджаза хайран. Хайраль джаза Субханак Аллаху би хамдик. Ашкаду и илаха Анта. Ал стафиру ка